Душа, ты выпитый до дна бокал с вином хрустальный. Еще стекает по стеклу сорвавшаяся с губ той страсти незабвенной капли цвета крови. Да, факт, что жизнь моя была совсем нереальна, и искус, что терзал меня, был яростен и груб, но он в тоске моей сегодня не виновен. Любовь, ты путеводная звезда, твой свет обеспечен. Ты за собой звала не раз, моя заряя путь, с тобой путь любви и мир в тот миг был светел. Печально то, что счастье срок, увы, увы, не вечен, и сожалений горьких ком, и слез не уснуть, и почему мой крест таков, кто мне ответит? Кружится лист последний, и природа засыпает. В предзимье, как в густой туман, уходит с головой. Как будто жизнь моя на счастье шанс теряет. И замирает мир вокруг, и сердце замирает. Сквозь посторонний шум мне слышен голос неземной. Он мне покой несет, и все грехи прощает. Мурашками по коже, моросью дождя, злым ветром, И онемением в душе, и дрожью пальцев рук, Он проникает в мою суть, как любящий отец хранит ответ меня и помогает мне советом. Он мою душу с разумом венчает под сердце стук. Над головой моей держа божественный венец.